Всем здрасте, озеро Яровое. Хе -хе -хе. Какое сегодня Сергей Марта-то? 13 марта. 13 марта. Вот такие тут дороги, в общем. Народ рыбу ловит. Наверное. Или не ловит. Мы пошли тоже заходить. Плюсовая температура. Вчера лебедь прилетел 12 марта у нас. Правильно, собираемся решить время время а что-то время у меня не показывает вот так вот. Ты сколько себе зашли мы вот с Сергеем в самые дальние вот соседи по уровню поближе остальные вон так вот все позади Лёд вот такой толщины так ладно включаюсь пока а то не заснять весь супер клев будет вдруг закрытие сезона просто решил включиться да сергей сергей он рыба короче клюет я тоже одного поймал карасика Сейчас бросил волшебные прикормки, у меня есть вонючая малинка, короче, есть вонючий, еще даже, я бы сказал, сильнее, вонючий опарыш. Че клюет, ага, у тебя? Ага. Опять здоровенный, нет. наверное, нет? Поймай, отпусти, у нас давно программа не работает. Как нормы лова ввели, так у нас программа не работает. Да. Как-то вот так вот. Ладно, я сейчас тоже буду ловить, наверное. А у него вон там хитрая прикормка какая-то в майонезном ведре лебедь на озере орет. Ну, Все, наверное, ко мне сейчас есть поплывет. Она до дна, поди, уже утонула. Балкой тогда я завяжу полностью это замечательно привязать? А? Не надо каркать. У Сергея, то у Сергея, короче, вон сколько уже рыбы. Не вижу у меня кранчик отвернутый. Ага, вот. Что, клюет у тебя? Да пока, вроде теперь маленькая он занялся промысловой, в общем, рыбалкой, ему лишь бы наловить, а я спортивный, я поэтому всего поймал двух штук. Сейчас я ловлю, короче, вот на такого резинового горбунца. Ну и малинка на всю жизнь, уже третий год, еще пол баночки, так ее на всю жизнь не хватит. Мне продавец сказал, говорит, малинка на всю жизнь. Так что да. как-то вот так вот. М -м -м. Да. Мне, мне его туда не ставить, в ту удочку. Он то ли впаянный туда был, то ли а -а -а. как. А это у тебя специально короткий сделан на монет? Нет, это тоже сломалось на этой, я две удочки иначе сломал. Это, короче, сейчас будет кокосовая вкуснятина. Секрет я вам а, никому не расскажу, но провоняла она, короче, это. Кем она провоняла? Порченым опарышем и малинкой. А этот там мелюзгу свою таскает. Нас такая не интересует рыба. Так, все, я накормил, можно ложиться, теперь на два часа спать. У меня высококалорийная эта. Манка с клетчаткой с какой-то там была. Это один ингредиент. Остальных там еще много. Еще еще Еще три как минимум. Вот, вот, опять тащит и тащит, тащит и тащит. Самый едовой, Жарил вообще классно. Ни костей, ничего нет. Не, я ел тут в первой рыбалке родителям уносил, жарили. У -у -у. Вот, к отцу на день рождения ходили. Ага, вкусный, так ничто пойдет. Ну, он без не костей, а крупный, он с костлявой. рыбу буду коптить, карася Крупный, покрупнее, который. Был. Включение, короче, Серега поймал карася этого, карась шар какой-то, карась глобус у него, как мы его будем называть. Куча, куча бесплатных червей в нем белых. Можно, конечно, не противный, короче, я не буду его трогать. Наловил вкуснятины. Нынче первый у тебя такой, да? Да. Вообще лоюсуку не было никуда. Я прошлый год такого поймал, только он был чуть поменьше того размером. И тоже такой толстенный-толстенный. Угу. Дома так вылезло. Такое чувство, что его там через... Там еще некоторое время бы они сами разорвали. Угу. Вот такая рыба, в общем. Перекормили ее, похоже, чем-то. Или руки не мыла, когда ела. О, вс ⁇ весь аппетит мне испортил сразу. Теперь карася этого есть, не захочу. И рыба так пьет. Пьет, ну, бля, что-то это. Как-то тяжело. Здесь рыбы нет, мне кажется. Да есть ловить. Надо уметь ее ловить а Я так просто те компанию приехал составить, думаю, никто Серега не едет уже все. Но... сдал а, да? ну, я просто лебедей приехал послушать <laughs> то ли одни и те же все это орут то ли разные летают карай дал вот у угу. поймал уже на штук 15 Куда ему столько, так и домой скоро ехать придется. Я-то удов... <свист noise> удовольствие растягиваю <свист> на полночи. Там потом норму поймаю опять, как обычно, и все. Ну <свист> опять клюет, что ли, Дуром, у него все прет и прет точно. Кто резаный Вот такая рыбалка, в общем, у Сереги. Ох, ничего еще нечего вниз. А, не знаю, нормально, показалось. Мордочка разбит. И вторая опять у него удочка шевелится вроде. А, у меня рыбы нет. Серега, кого ты поймал, Серёга? Ничего себе карась, да, у тебя какой угу. Озеро Яровое, ночная рыбалка. 13 марта, да? Горбунец. Борька, езжай да. на Яровое. Вот, второй такой же. Куда ему их таких? Вот, Ой, вот рыба. Здесь рыбы нету. Сейчас буду отчет писать в группу в рыболовную, что здесь рыбы нету, некого тут делать. Не клюет. Кажется, у меня объектив запотевает. Серегина рыба выделяет, тепло похоже. Что Серега у тебя клюет еще? Нет? Пока еще нет. блин время опять не знаю что-то натыкало у меня не кажется теперь камера время Двадцать 21 одиннадцать время если слышно не слышно не знаю ага, у меня он все мокрое он по палатке то вода короче дождь на улице нафиг мы сюда приехали сергей как за рыбы. За рыбкой. За рыба этот, который приехал, уже вон сколько нафигал. Я, как обычно, как и на охоте, спортивный лов у меня <смех> и спортивная охота, поэтому у меня результаты скромные. Главное, процесс. О, видео. Она окончила жизнь самоубийством на крючке. Оказывается-то просто не хочется на, на всю жизнь, которая ну, Вон оно что. Так бы ну, куда бы я сейчас только рыбы девал? А ну вон да. оно что. Оказывается. Было. Блин, такого бы. Блин. Воничего. Парыши тогда одеть. Ну, темненький. Ничего камера не включилась. Сумочка промокла, там а? промокла. Сыночка где то есть. В общем, на улице ливень, ага. Ну, как обещал, не термин-центр. Снять фрагмент рыбалки и выключаться. Ураган, ураган. Вперёд я либо дуром прёт и доведу, и вперёд поклёвывает. Волшебная, волшебная баночка моя. Вся надежда была на нее. Блядь, что он не супится у меня? Это просто провоняло все это малинкой. Это все Сережка виноват. Ну, вовремя не поехал на рыбалку. Когда надо было ехать. Теперь Я без рыбы. Она просто вот так вот вся плывет от всех соседей ко мне и не доплывает. Тер. Что ты меняешь, что и Не видел он нас сюда. Да? Не видал он нас сюда. Солидный молодой. Я же не хер, да? Ох. Серегина, короче, рыба. Сейчас я его сниму и спрячу камеру. Сейчас погоди. Ну давай, открой. особо, но нет, так-то есть. вообще. Соседи эти сидят. Ох, ладно. Пряч, прячемся, прячемся. Время 00.25. Вот, в общем, сколько я в итоге со своей спортивной ловли взял. Ох, и вон там у Сергея. Здорового карасяна дергал. Всякого разного. Норма, норма, да? Норма, ну. Больше нормы мы не берем. понятно. Теперь. Да. Теперь. Да. Вот такое освещение. Диодная лента. Да. Аккумулятор. Это он 12, да, у тебя вольтовый? Да, 12 вольтовый. Там... 7 ампер все запотевает. Ветер на улице ветер. Сейчас будем складываться и домой. ты, ты штук не считал, сколько пойму? Не, не считал, что